Какие глобальные изменения и последствия может повлечь за собой коронавирус? То есть какие могут произойти серьезные изменения? В одном из предыдущих материалов, я постараюсь ссылочку на это найти и дать вам, я сказал о том, что не всегда причина, следствие, вернее не всегда после значит следствие и не всегда то, что кому-то выгодно является прямой причиной а, того, что произошло. На самом деле бывает наоборот. Сначала произошло, а потом кто-то поимел с этого выгоду. Я хочу, чтобы вы это отметили и поняли для себя, чтобы не подумали, что я конкретно излагаю какие-то теории, почему это произошло. Я объясняю, скорее всего, а, не почему это произошло, а что из этого следует и что из этого может быть. Вне зависимости от того, возникло это все самопроизвольно или инспирировано какими-то силами, последствия на самом деле и выгоды они будут в любом случае одинаковые. Итак, первое. Изменение численности населения за счет уменьшения численности пожилого населения. Оно выгодно прежде всего государствам, в которых велика социальная ответственность перед пожилой частью населения. Uh, да, это цинично, но так оно и есть. Проанализировав те последствия, которые произойдут, если вдруг действительно демография сильно изменится uh, в плане уменьшения количества пожилых людей, государства, ну под государством в данном случае я подразумеваю людей, руководящих государствами, могут сделать соответствующие выводы об определенных механизмах, с помощью которых можно влиять на регулирование численности населения. Причем делать это так э, умно, э, под прикрытием естественных совершенно э, причин. То есть обусловливая и объясняя это все естественными э, причинами. То есть это удобная на самом деле модель. Я говорю, насколько это цинично не звучит, но модель выглядит удобной для многих э, циничных людей, э, находящихся во власти. А таких людей в разных государствах на самом деле много, что можно часто замечать по тем высказываниям, которые они отпускают э, по направлению к гражданам собственных стран. Второе, что происходит и произойдет в связи с тем, что такое глобальное потрясение во всем мире вызывает а, распространение а, коронавируса, это выявление неких общих моделей управления поведением больших масс людей и даже всем человечеством. А, да, то есть на самом деле может оказаться, что не так страшен черт, как его малюют. А, вопрос в другом. Вопрос в том, насколько в информационном поле распространяется информация, насколько она быстро распространяется, насколько она точная, какие именно делаются информационные вбросы, что ложного, что истинного, что сообщается, что не сообщается, и как это влияет на большие массы людей. Интернет в свое время сделал глобальные перемены в жизни и никогда мир уже, как говорили, не станет другим, как он был раньше, И, то есть мир намного труднее дезинформировать, в плане того, что скрыть какую-то там информацию, давая лишь определенную информацию через сам телевидение в отдельно взятом государстве но или государствах, но точно так же глобализация интернета позволяет распространяться определенным видом информации, в том числе мемом, фейкам и даже достоверным каким-нибудь информационным поводом довольно быстро и точно так же не распространяться информацией нужной, забивая ее информацией фейковой. Вот это вот все будет проанализировано, это будет большой опыт, который позволит социальным психологам, социологам построить специальные механизмы управления моделями поведения людей и управления большими группами с помощью информации распространяемой через интернет а то что люди реагируют определенным образом и действуют как бы направленно и управляемо это можно наблюдать очень даже запросто видя то насколько э, разносторонние информационные площадки, часто даже оппозиционные друг другу, работают э, в унисон. Эта информация бывает не всегда э, ну, правильной даже с точки зрения специалиста-медика. Явно прослеживается некий э, политологический и социологический контент и контекст, ведущий к определенному поведению людей. Например, тот же самый карантин и введение чрезвычайных ситуаций, оно как бы обусловлено правильными мерами, но может привести к тому, что, да, и, кстати, оно пропагандируется всеми и оппозиционерами, и людьми во власти, находящимися в разных странах, вот, но к однонаправленным действиям, загнать людей в норы, и вроде как бы это все правильно, э и не пущать. Вопрос только в том, как потом это будет ослаблено и как потом это будет отрактоваться э потому что легко что-то запретить, а вот потом обратно э разрешить и открыть может оказаться довольно сложнее, потому что действующим режимом Такая управляемость может очень даже понравиться. Ну, как легко границы закрыть, а как их потом открыть, как легко загнать людей в дома. И как это понравится может быть и оставить бы эти комендантские часы, например, для того, чтобы вернее, обосновать это тем, что возможен второй круг инфекции, третий и так далее. А потом, если э, эта система будет отработана, проанализирована и понятно, как она работает, можно будет э, такую тему с инфекцией сам запускать каждый год или каждые полгода. Понимаете, здесь очень важный момент, чтобы это не вышло из-под контроля и не стало очередным э, механизмом управления большими количествами людей, что это будет подрывать демократические какие-то, нормы э, без всяких оснований. То есть, это будет э, использовано без, без видимой причины, внедряя неправильную информацию, ложную. Или даже не ложную, а настоящую. Но, например, она будет серьезной степенью гипертрофии подана. Как в свое время это было со свиным, с гриппом, с птичьим с гриппом когда тоже было шумихи довольно много, это были первые пробные такие камни, когда народ действительно был в шоке, но потом выяснялось, что вирулентность этих инфекций была невысокая, смертность намного ниже, чем от гриппа, что собственно говоря и сейчас по некоторым данным подтверждается и относительно коронавируса в том числе, что процентное значит, отношение заболевших и тех, у кого это повлекло летальный исход, ну, не критическое. И получается, что меры, которые предпринимаются, они, с одной стороны, недостаточные, а с другой стороны, избыточные. То есть, недостаточные они в том, чтобы прекратить эпидемию. И, скорее всего, конечно, переболеют ей абсолютно все. Вопрос стоит не в том, чтобы остановить ее, а в том, чтобы ее замедлить. То есть, чтобы лавина больных э, не ломанулась в больнице. Вот единственное, то, что переболеют все, это уже не подлежит никакому сомнению. вот ну, Вопрос в том, что э, это не настолько может оказаться страшным, как это малюется. То есть, не, стра не так страшен черт, как его малюют. вот Ну и, собственно говоря, э, такие вот информационные поводы, они... Э, могут быть гипертрофированы. Ну, и еще одна тема – это глобальный экономический передел. Я сейчас объясню, в чем дело. Дело в том, что э, огромное количество материальных ресурсов и средств самопроизводства находится в руках ну, маленькой группы людей, которая составляет, наверное, на настоящий момент менее 1% населения, которые обладают громадными состояниями и э, владеют практически что называется миром у них в кармане находятся даже политики но ну, часто они и совмещают эти функции э, как э, глобальных собственников так и, и, и весомых например, политиков Вот. так вот э, что нужно людям которые имеют много денег и власти до да одного только еще больше денег, еще больше власти. Для них уже деньги это не является чем-то, что необходимо. Это уже игра в монополию. То есть когда кидаются кубики, делаются какие-то ходы, приобретения, идет какая-то игра а, для того, чтобы выигрывать. То есть интересно уже игра как таковая. Так вот, для того, чтобы выигрывать много, они а по чуть-чуть, нужны те места, то есть те точки приложения сил, где возможно получить сразу и много. А это всегда что-то такое особенное. Вот если кто-то думает, что нефтянка, машиностроение, э, нелегальные какие-то виды бизнеса, криминальные виды бизнеса какие-то приносят огромные доходы, да, огромные доходы они приносят, но это все равно локальные такие точечные сами, доходы. Даже локальные войны, они захватывают только какую-то часть, где-то чего-то. То есть они не ведут к глобальным каким-то переделам. Да, там обогащаются люди, миллиарды зарабатывают, но это не триллионы. На самом деле самые большие деньги одномоментно э, зарабатываются на фондовых рынках во времена каких-то катастроф, во времена каких-то э, форс-мажоров. Вот тогда, когда биржа колбасит, тот, кто обладает инсайдерской информацией, может делать какие-то интересные игровые э, решения, ну, как игровые, это для них игра, и сразу э, зарабатывать огромное состояние. Для этих людей, которые этим занимаются, интересно то, чтобы владел э, всем не один процент населения, а полпроцента, одна десятая процента. То есть эти люди хотят у тех, у кого тоже есть глобальное состояние, эти состояния у них выиграть в этой игре. Это как карточные игры, только ставки здесь другие, и игра немножко другая. И вот для того, чтобы биржа колбасила глобально, нужны потрясения не локальные в каких-то странах, как, например, цунами где-то произошло, вулкан там, Фокусима где-то война там в царе или еще там где-то в Сирии нет вот потрясение которое захватывает весь мир тотально вот оно конечно обрушивает валюты делает какие-то то есть обрушивает какие-то индексы наоборот что-то происходит. То есть об, и обладание инсайдерской информацией относительно куда что движется, что падает и что поднимается могут в одночасье, ну или не в одночасье, сделать просто колоссальное состояние и, при, и перераспределить огромное количество мировых ресурсов совершенно по-другому, завладев ими. Мне интересно ваше мнение, интересно, что вы думаете по этому поводу. Обязательно подписывайтесь на каналы на мои, на мои ресурсы. Обязательно смотрите ссылки под этими материалами, где я даю ссылки и на другие подобные материалы по данной теме и по похожим темам. И обязательно делайте свои донаты по ссылкам, которые тоже есть под материалами. Это позволит мне создавать эти материалы чаще, нам общаться с вами чаще. И качество материалов, я обещаю, будет расти от раза к разу. Будет лучше видео, будет лучше звук, будет все лучше. Всем пока, до встречи.